Здравствуйте, друзья! Сегодня заключительный седьмой день семидневного онлайн-курса, стратегии, которую мы выбираем. Это мой авторский курс. Меня зовут Эвелина Гаевская. Я психолог, я блогер. И этот курс мы проходили проводили в формате марафона. Этот курс о том, какие модели поведения мы выбираем, для достижения своих целей, какие ценности, какие архетипы, какие части личности, идентификации нами руководят в процессе выбора решения, принятия решения и вообще каких-то действий. Когда мы действуем импульсивно и бессознательно, и когда мы действуем ну, все таки сознательно, осознанно и выбираем что-то такое, что действительно может быть полезным и принесет нам результаты. Итак, здравствуйте всем, кто будет смотреть меня в записи, кто постепенно присоединяется. Рада вас видеть. Меня зовут Эвелина Горевская, И сегодня седьмой день семидневного онлайн-курса. Я хочу сказать еще немного по поводу того, что вот как проходил этот курс. Это, конечно, марафон. И за 7 дней можно получить ну, достаточно много полезной информации, которая действительно может быть использована против вас, против кого-то, но и на пользу. Если осознанно мы используем ту информацию, которую мы получаем, то, конечно же, мы достигаем в жизни хороших результатов. И мы достигаем цели. И вот сейчас этот курс я провела впервые. Я запустила этот курс именно в конце года, чтобы было понятно, какие ошибки мы там допускали в прошлом году, что было реально нашим достижением ценным, полезным, что было важным. Вот этот семидневный марафон. Онлайн-курс, стратегии, которую мы выбираем, он поможет, конечно, по-другому пересмотреть наши действия в прошлом. Для чего это нужно? Для того, чтобы сделать шаг вперед, нужно на что-то опираться. Поэтому подведение итогов обязательно, прежде чем строить планы на будущее, если вот, основа зыбкая, если мы опираемся на какие-то иллюзии, фантазии, то и результатов мы достигаем, ну, как бы неуправляемо, да, то есть может быть достигнуто, может быть нет. Чем больше у нас опор реальных, тем больше шансов, что мы достиг... Достиг... достигнем результата. И этот курс также полезен для того, чтобы понять, какие личные качества нам в жизни могут помочь, ну, в принципе, для таких долго, долго идущих каких-то целей, и в принципе для каких-то ну, тактических целей, да, для задач, какие личные качества нам лучше использовать для того, чтобы шансы получения достижения результата выросли? Итак. Этот курс в следующем 2019 году, скорее всего, будет запускаться несколько раз и в формате марафона. Но как психолог я все-таки понимаю, что наибольшее ну, как бы качество, наибольшее смысл и результативность достигается тогда, когда мы вырабатываем определенную привычку, то есть мы меняемся ежедневно. И ну, есть исследования, наверняка вам тоже попадались о том, что привычка формируется ну, примерно там, 21 день, там, либо там ну, на самом деле исследования показывают от одного месяца до трех формирование привычки, потом важно ее закрепить, и только после полугода или года ну, каких-то постоянных э, действий, связанных с этой привычкой, э, реально что-то в жизни меняется. То есть нельзя вот так вот взять, вот 7 дней мы сейчас помарафонили, и все, супер! сайт был, ой, как круто! Что-то там такое, Евелина Гаевская рассказала. Вот, это было интересно, но я не помню, что. Да, я по-прежнему опять возвращаюсь к своим баранам. И опять я ищу новые какие-то курсы. Но на самом деле. Любая информация может быть нам полезна, если мы ежедневно начинаем ее внедрять. Поэтому, скорее всего, этот курс будет ну, в пролонгированном варианте как минимум на месяц. Еще пока ну, формат не очень обозначен. Возможно, это будет какой-то закрытый клуб, закрытая подписка. И хорошая новость, новогодний подарок для тех, кто купил этот онлайн-курс. Конечно, вам достается эта подписка. И вы получаете доступ ко всем следующим марафонам и курсам Евелины Гаевской. Вот, с Новым годом! Я очень рада буду видеть вас и очень надеюсь, что та информация, которую вы получите, будет полезной и реально сможет изменить. Вот есть такая немецкая поговорка «посеешь привычку – вырастет характер, посеешь характер – вырастет судьба». То есть вот от таких вот маленьких изменений, маленьких каких-то практических действий, целенаправленных и осознанных, ежедневных, мы создаем свою судьбу и мы начинаем управлять своей жизнью. Собственно, этому и посвящен данный курс. Ну и сегодня заключительный эфир. Сегодня мы будем говорить, обобщать ту информацию, которую мы получили. Итак, существует, в общем-то, четыре модели поведения. Модель поведения воина, ну вот я в посте это все буду описывать, да, модель поведения воина достигает результатов. Все для победы, все для результата. Мы, как я уже говорила, в течение жизни проявляем те или иные характерные черты того или иного архетипа. И Архетип воин это ну, где-то с 20 до 30, там 35, ну плюс-минус да, лет, вот мы его хорошо проявляем, этот архетип, мы, когда мы занимаемся социальными какими-то достижениями. Вот нашей целью является достичь социального успеха, социального какого-то статуса, чего-то там заработать. Вот, в, этом, в этот период жизни мы применяем стратегию воина Стратегия шута получать от жизни удовольствие. Это, вообще-то, ну, в любое время, но ну, особенно это вот в юности, да, когда все должно быть в кайф. Жить нужно в кайф. Да, вот, получать удовольствие, радоваться жизнью. Должно быть все интересно, классно, красиво, должно быть, эффектно, ну, приятно. Вообще, ну, наиболее ярко мы это проявляем, конечно, в юности. Вот, стратегия мага искать и находить смыслы. Да, ну не просто так веселиться, не просто так зарабатывать, а мы же работаем не ради денег. И когда вот речь идет особенно о бизнесе, то если речь идет о бизнесе, то, скорее всего, будет такая тема, что, ну, нельзя сказать, что бизнес, вот несмотря на определение бизнеса, да, что бизнес это какая-то деятельность, которая направлена на получение прибыли. Но нельзя сказать, что Главный смысл любого бизнеса – это получение денег. Но есть еще какая-то миссия, есть еще какие-то смыслы. Да? То есть как только есть бизнес, это не, не только заработок, это еще какой-то смысл. Вот. Этим занимается МАК. То есть когда мы переходим на более такой сознательный э, уровень, когда э, в нашей жизни уже появляется какой-то бизнес в смысле дела, в смысле занятия, когда мы уже более-менее становимся какими-то специалистами, уже у нас и опыт, и профессиональные знания, и все такое, то мы начинаем искать смыслы. Но это вот в возрасте после 40, я думаю, чаще всего, но в любом возрасте, на самом деле, любой архитеп проявляется. И э, э, стратегия хранителя – это жить и добра наживать, да, то есть вот такое вот, ну, спокойное такое, последовательное, такое накопительное, да, вот это вот традиционная семья, это, в общем-то, такая спокойная карьера, когда вот надо устроиться в хорошее место, и тогда система начинает двигать сама, да? вот постепенно человек растет, не проявляя никаких талантов особых, он дорастает до определенной должности, и все такое живет, добра наживает. Это тоже нормальная такая стратегия, кому как подходит. И вот эту систему архетипов на самом деле можно использовать абсолютно... В любой сфере человеческого общения, как и в отношениях, как и в, в работе. И вот, например, ну, вот такая вот практическая психология, например, вот тот же самый плакат желаний. Мы понимаем, что та часть, можно представить плакат желаний или карту желаний, как такой вот... Ну, допустим, ли, лист ватмана, разделенный на четыре части, и в центре находится э, пятый элемент, это архетип хозяин, да, и э, четыре сектора, ну, в, в традиционном формате, там, сетка Багуа, это шесть секторов, но на самом деле, как бы, переходы есть. Э, вот, четыре основных сектора, и пятый, э, тот сектор, который в центре, который все объединяет. Ну, какие эти сектора, э, по сути? Да, то есть то, что связано с карьерой, то, что связано с достижениями, с результатами, это, конечно же, воин, да, это наш профессиональный рост. То, что связано с мудростью, со смыслами, с образованием, это то, что связано с магом, да, то есть когда мы повышаем свою, свою интеллектуальность, по сути. Та сфера, которая связана с сексом, с эмоциями, с развлечениями, с путешествиями, с удовольствиями, с едой, там, я не знаю, вот. это, конечно же, шут. Шут получает удовольствие от жизни, радость от жизни, вот, эмоцию от жизни. Ну, любая, на самом деле, эмоция что там может быть, но в основном это такая позитивная. Ну, мы говорим о каких-то позитивных таких сторонах, и э, тема хранителя – это какие-то ценности, то, что делает нас э, ну, таким постоянным, это крыша над головой. Это богатство, да, если воин зарабатывает деньги, там, там деньги будут, скорее всего, визуально, да, то Хранитель, символы хранителя, это будет какой-нибудь там кольцо с бриллиантом, причем это как еще и символ, например, замужества да? дорогущее кольцо, там какое-то, с одной стороны это богатство, с другой стороны это не только про деньги, это еще и про отношения, да, то есть хранитель, он какой-то такой, вот он ну, такие базовые, цены, золотые слитки, да, то есть у него деньги, а у хранителя золотые слитки, то есть немножко разницы есть в богатстве, вот. То есть тот же самый плакат желаний можно уже расценивать по-другому и визуализировать свои вот эти вот качества, которые мы называем архетипами, вот эти вот модели поведения, визуализировать в образы и работать самостоятельно с этой системой, вот применять это самим на практике. Ну, еще про отношения хочу сказать. Если вот мы говорим о моделях да, поведения, да, либо победить, либо добра наживать, либо радоваться жизни, либо искать смыслы, то и в отношениях с людьми, то есть, в принципе, у каждого человека есть доминирующий какой-то свой архетип. И мы встречаем другого человека, у него какой-то свой архетип доминирует, ну там в определенном возрасте, там, вот в определенных социальных условиях. И у нас какой-то свой архетип. И мы можем либо договориться с ним, либо вступить в альянс либо мы будем конфликтовать, и это тоже можно отслеживать, тоже можно управлять и понимать, что вот с этим человеком бесполезно пытаться договариваться, мы с ним конфликтуем. Вот. Либо с этим человеком было бы здорово подружиться, потому что ну, как бы у нас одинаковые ценности, и мы могли бы там вместе что-то создать. Я о девизах. Архетипов скажу, вот, чтобы архетип был сильным, да, то есть у каждого архетипа есть, у каждой модели поведения есть и негативная сторона, и позитивная. Две стороны медали всегда. То есть одно и то же действие может означать и приносить разные результаты, означать разные и приносить разные результаты. И вот для мага, чтобы не впадать в иллюзии, да, вот деструктивность мага это в том, что он начинает отрываться от реальности в своих этих... Грандиозных масштабах, да, не полететь нам на Луну. Вот. И я сейчас вот буду сейчас в измененном состоянии сознания входить, и все, я всех победю. Вот. Для магов важно проверять факты. Для шута важно быть талантливым, даже вот гениальным, да, играть как Бог. Делай это красиво, черт возьми, они а как попало. Да, вот. Воин мне очень нравится вот это, наверное, ну, собственно, воинская стратегия, это э, тема рыцарства, э, это вот это вот э, девиз рыцарей средневековых, э, делай, что должно, и будь, что будет. Да, Вот когда вот это вот вассалы, они феодалам присягали на верность, они понимали, что нужно делать то, что должен, и дальше вот будь, что будет. Потому что еще на Бога там у них вот это вот упование, да, вот там какая-то такая вот на уровне веры такое вот. То есть это воинское. Делать что должно, и будь, что будет, да. Вот делай то, что ты не можешь не сделать, потому что ты такой. Это вот воинская тема. И э, хранитель, он взаимодействует с временем, с первоэлементом, да, не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня. Очень простая такая штука. Про альянсы я сейчас скажу. Если воин и шут объединяются, то возникает революция. Если объединяются, вот их всего шесть пар на самом деле. Ну, чтобы не сбиться, я их записала, естественно, потому что, ну, так вот, трудно немножко в голове вот это вот все быстро так, как таблицу умножения выдать. Воин и шут, воин-хранитель, воин-маг. Воин, э, так, воин, все, шут-хранитель, шут шут-маг и маг-хранитель вот я даже сбилась, даже читаю. Да? А, воин и шут это революция. Да? Потому что шут взламывает стереотипы, воин дерзкий и он всегда стремится к победе. Взломать, да? взломать существующий порядок силой. Вот это воин и шут. Если вам нужно взломать что-то, вот, включайте своих. Но имейте в виду, что. В этом случае возрастают риски, да, вот просто размышляйте, да. А что происходит с теми, с революционерами обычно? Они очень быстро сливаются, да? то есть после революции должны включаться другие архетипы, если вы хотите что-то сохранить, либо вас используют. воины – это непобедимость, это то, о чем я говорил во время эфира про хранителя, это та мужская и женская энергия когда женщина своим ожиданием, своими мыслями просто делает воина непобедимым, делает его неуязвимым, она его хранит от пули, она его защищает, она спасает его ожиданием своим, да, вот военную лирку вспоминаем. Вот, то есть если объединяется вот... Именно хранители воин, то это неуязвимость, непобедимость. Но если в материальном смысле, да, вот в таком более простом, да, что если у воина все в порядке с экипировкой, у него есть что поесть, у него хорошее оружие, у него нормальное там ампунизирование, то он действительно у него шансы на победу очень сильно возрастают. А вот, вот этот тыл обеспечивает именно хранитель. Да, то есть объединяете. вот если вы хотите прям повысить шансы на победу, то нужно объединять воины и хранителя. И, э, воин и маг, когда объединяются, это полная власть, тотальная. Э, то есть можно сказать, что... Какое тут объединение, альянс, да? Воины э, захватывают ресурсы, захватывают территории. То есть воин э, владеет, имеет власть материальную, а маг э, имеет власть э, идеальную диалогия, да, то есть война за души, да, война за территорию, война за души. Вот если воин и маг объединяются, это полная власть, это верность вассалов, ну, и ответственность, конечно же, возрастает в этом случае, потому что воин защищает своих подданных всегда, вот, причем он готов вообще вот любую цену за победу заплатить, то есть нужно вот тоже понимать, что с... Увеличением власти возрастает сразу и ответственность. Шут и хранитель. Ну, в этом случае это, это очень много везения, конечно же. Да, шут креативный, а хранитель, он всегда сохраняет ценное. То есть в любом случае ему всегда везет Вот когда не знаю, каким волшебным образом это происходит, у меня не очень прокачаны эти... Ну, вот шут у меня не очень прокачан, честно говоря, хотя там есть вопросы. Ну или альянс это у меня не очень получается. То есть в плане везения вот бывают люди везучие, да, которые прям выигрывают аутерею. Я ни разу не выигрывала, пробовала много раз. Ну как-то нет. А есть люди прям вот ну, классно, да. Классно так объединить. Но может быть я подумаю над этим, как может быть прокачать еще вот этот альянс. Я подумаю, может быть, будут еще какие-то идеи. и Я обязательно поделюсь, как ну, увеличить шансы на везение. Так, да, шут и маг – это талант на уровне гениальности. Ну, это редко, как мы понимаем, да? Но когда шут и маг объединяются, это просто, ну, так, это гениальное решение. Гениальное решение вообще. То есть это может быть какой-то точечный вариант, а может быть постоянно. Ну, вот постоянно – это действительно редко, а вот, ну, какое-то озарение, когда это вот понятно, что это шут и маг объединились И маг и хранитель занимаются просвещением, э -э -э -про вот, передачей этой информации. Это действительно учитель, тот самый с большой буквы, Это тот, кто вдохновил. И вот если когда-нибудь, может быть, вы слышали такую фразу, или, может быть, о ком-то можете так сказать, что... Ну вот я много раз слышала, да, когда мне говорили... Ты сказала что-то, и вот там, ты помнишь, ты сказала вот такую фразу там 20 лет назад. Там, и после этого я вот все поняла, я все поняла, и моя жизнь изменилась. То есть э, фразу я могу не помнить, да, но в этот момент, видимо, что-то было такое, вот такая передача смыслов, что э, на человека повлияло, и это его изменило. Вот когда вот эти вот внутренние качества личности объединяются, мы можем на кого-то влиять, или на нас кто-то влияет. Это маг и хранитель. Какие конфликты могут быть? Ну, то есть мы говорим, это и внутренние конфликты, это и внутренние конфликты и э, конфликты между людьми с прокачанными э, теми или иными архетипами. Если встречаются ну, конфликт, например, воин и шут. Вот он такой, самый, наверное, яркий, пожалуй, конфликт. Вот, вот. Итак, конфликты «Воин и шут» – самый яркий конфликт такой – Почему может вот они могут и объединяться, и тогда они просто вот очень крутые становятся оба. Либо они конфликтуют. Как они конфликтуют? Шут высмеивает маг воина, а воин может победить шута. То есть, чтобы было понятно, воин может убить шута. Воин вообще любого человека может ну, любой архетип да, может победить. Да? он все может победить. Воин прокачанный а Шут может обмануть любого, да, то есть вот прокачаны опять же, да, и вот они вот так вот конфликтуют, то есть воин не терпит насмешек в свой адрес, а Шут получает люлей от воина только так за плохое поведение. Вот когда они конфликтуют вместо того, чтобы договориться, у них идет такая война, и вопрос, если это происходит в вашей жизни, да, когда вы сами себя обесцениваете либо вы сами себя просто гнобите, да, говорите, ты пошел вообще там куда веселиться, вместо того, чтобы вот, глупостями занимаешься, вот глупостями прям занимаешься вообще. Вот давай вставай, поднимай свою задницу, иди работай. Вот это будет нормально, а тут какой-то чушь вообще. Вот когда вот эти вот вещи происходят, это э, ваш внутренний воин конфликтует с внутренним э, шутом. Ну, может быть, как-то они договорятся и объединятся, тогда будет лучше. А, воин и хранитель. А, каким образом? Ну, хранитель, если он не обеспечит воину тыл, то все. И если воин не будет защищать ценности хранителя, то тоже все. А, ну, здесь все понятно. А, Воин-маг. Для воин он такой прямолинейный, да, а, а маг, он очень непростой и такой стратег, причем долгосрочный у него стратегии очень такие дети сложные всегда. И в принципе, если воин не понимает, зачем вот это вот делать, воин начинает тупить прям, то есть он прям тормозит, он не знает бить ему или не бить, да, драться или не драться, когда ему надо драться, если он не понимает смысла, в которые ему вот маг в этой сложной какой-то своей конструкции стратегии, когда оторвана она от реальности, да, вот, когда вот это вот, маг не учел, допустим, в своей стратегии каких-то важных факторов, и для воина они важны, ну, та же самая вот тема отдыха, да, допустим, и э, воин прям тупит, если маг, ну, вот, вот так вот они конфликтуют. Ну, а маг еще может, э, мы можем бессознательно даже себя э, ну, себя даже провоцировать, да? мы, когда речь идет о сценариях, да? когда мы выбираем определенное поведение, определенные реакции, когда мы отыгрываем э, сценарии, то есть это работает маг, и он использует внутреннего воина в темную, да? когда нам нужно, например, выразить свою агрессию, когда есть вот, агрессия неосознанно, где-то прячется, маг разработал, опять же, бессознательно, так, такую ситуацию, да, вот мы бессознательно попали в эту ситуацию, чтобы можно было с кем-то поконфликтовать, и потом думаем, ну, ё ну, зачем я туда полез, ну, зачем мне это надо было, да, а уже вот эта вот реакция пошла, да? это конфликт э, мага и воина, то есть маг использовал воину, по сути, внутренне. Ну, естественно, с другими людьми мы тоже так можем поступать, мы можем троллить кого-то, вот, э, зачем, непонятно, но иногда это нужно тоже уметь. Хранитель и шут. Э, ну, хранитель жестко, конечно, шута ограничивает, вот прям таким контролем, да, не пойдешь сегодня развлекаться, нечего делать, нечего делать, сиди дома, читай книжки, учись, веди себя хорошо, куда ты там собрался, да, вот все, денег нет, все, нечего, вот, что там, поиграть захотел, мороженое, вот, вот тебе там 3 рубля на проезд и все, до свидос. Ну, естественно, Шут начинает в таких ситуациях быть очень скучным, вот, потому что его сильно в рамки зажали, он не может развернуться, вот это вот шоу же ему, фейерверк же надо обязательно, вот такое вот состояние, да, вот. «я тут царю над этой толпой», да, вот, когда у не, не разрешают ему это делать, вот он становится таким вот грустным, пьеро. Пропал, мавин, моя, вот это вот, сопли, собирает, вот такое вот. И шут может хранитель очень сильно заморочить, да, что... Вот именно заморочить, да, когда шут свои эмоции как-то вот, ну, так вот уже эмо, на эмоциях иногда покупаемый хранитель в этих ситуациях, например, отдает большие деньги за какой-нибудь фуфел. Да, когда шут вот, повелся на антураж, например, там какой-то нас убедили, вот часто вот, убеждают купить какой-то товар, э какой -то вот, либо э прицепом, да, дополнительно да, в комплекте что-то, да, либо э вот, есть на каждый там какой-то там 358 товар скидка 3%. Вот насколько это дешевле, да, и хранитель перестает соображать нормально, он перестает считать. Он видит вот эти вот цифры яркие красивые. не скидка, там все такое. То есть вот не, не прокачанный слабый хранитель может быть вот таким вот образом а, использован шутом. А, так, шут и маг. Шут может выглядеть как маг. На самом деле, а, как я уже говорила, да, мы а, любой архетип рано или поздно приобретает черты мага, мы эволюционируем от шута к магу, вот, будучи, ну, если мы хозяева, да, и шут часто выглядит как маг, а маг часто выглядит как шут. а да? Их легко перепутать. Ну, опять же, вот у мага слабая сторона это поверить в иллюзии, а у шута слабая сторона это поверить, собственно, в исключительность и неуязвимость. И маг-хранитель. Ну, конечно, маг-хранитель это такой вот ну, такой вот плюшкинизм. Как-то мы храним все подряд. Вот это вот потому что это пригодится нашим детям. Вот мне в детстве пригодилось, значит и детям тоже стратегия такая. Вот она становится хранительская, да, которая бессмысленно, когда маг перестает учитывать реальные изменения внешней среды, контекст, да, он перестает взаимодействовать с пространством. Итак, вот я немножко рассказала про конфликты и альянсы. Чем больше альянсов между между архетипами, тем больше включается хозяин, потому что, как мы помним, хозяин, пятый элемент, это то, что все объединяет. Это тот, кто принимает решение, вот кому сейчас действовать. И тот, кто руководит и управляет всеми процессами. Тот, кто играет эту шахматную партию нашей жизни, тот, кто а, вызывает игроков на это поле, тот, кто, ну, в общем-то, контролирует эту ситуацию и а, использует и процесс, и контекст, и принимает решения, он а, достигает результатов, получает ресурсы. А, чем больше альянсов, тем прокачивание хозяина. Вот это простая вещь, нужно прокачивать собственные альянсы собственные там, возможности пробовать экспериментировать проверять на да, фактами какие-то возможности взаимодействовать с другими людьми возможности проявления себя и сейчас я вам предлагаю да, вот практикум и по практику есть такое у меня в блоге этот пост есть, я несколько раз давала ссылку, есть упражнение, называется, и на YouTube-канале есть видео на эту тему. Все ссылки я сейчас дам в профиль, в аккаунт. Есть такое упражнение «Четыре универсальных принципа для достижения любой цели». Их четыре, как мы понимаем, уже как я уже намекаю, да? что э, вот система архетипов это принцип, который применим в любой жизни и четыре принципа это тоже четыре принципа для достижения цели это тоже четыре модели поведения это четыре э, стратегии э, все то же самое значит что это за принципы избавляйся э, избавляйся сохраняй э, усиливай усиливай да развивай и создавай вот, то есть еще раз, да, сложно очень переключиться <смех> немножко. Итак, четыре принципа, избавляйся, это стратегия шута, он избавляется от всего лишнего, и вот только тотальная радость такая вот заполонить, избавляется от мусора, избавляется, да. Сохраняй, сохраняй цены, и, конечно же, это э, хранитель, то, что есть у нас, то, что э, мы уже имеем, это нужно сохранять. «Развивай», ну, то есть усиливай то, что есть сильного, да, вот, усиливай слабое, усиливай то, что есть сильного, то есть развивай то, что есть, вот, увеличивая это. да, Это, конечно же, результаты, это стратегия воина. И «создавай», это то, что креативность создает, это маг. То есть вот эти четыре принципа мы применимы в любой жизни, в любой ситуации. Если вы хотите что-то изменить, используйте четыре принципа для а, а, любой вообще деятельности. И еще одно упражнение а, по организации а, свои, своего, тайм, ну, своего времени, а, тайм-менеджмент. Опять же, нужно а, формировать под себя уникально. И а, есть четыре, опять же, типа дел. Да? Это дела какие? Дела-стандарт, дела-инвестиция, дела-поддержка и не-дела. Все то же самое, да, есть дела-стандарт для того, чтобы э, мы делали то, без чего ну, не можем, да, мы умываемся каждый день, мы, э, там, не знаю, идем на работу, да, есть какие-то дела, от которых мы не можем отказаться, мы готовим еду, уборка, да, вот какие-то вещи, да? Дела-инвестиция – это дела, э, которые мы можем не получать, за это деньги, но мы инвестируем в будущее, и это развитие, это развитие, да, это мы инвестируем в собственные проекты. Дела, поддержка, нам нужно именно сохранение здоровья, поддержка чистоты, да, вот какие-то дела, которые вообще не принесут нам никаких дивидендов, кроме того же результата, который уже есть, ну, хранитель, да, мы понимаем. И, в принципе, не дела. Когда люди занимаются тайм-менеджментом, часто вот эта вот тема отдых элементарный, исключается почему-то вот это очень нужно учитывать нужно оставлять время на развлечения на общение с людьми на отдых на удовольствие обязательно и вот когда вы будете формировать себе свою структуру времени учитывайте эти четыре типа дел на все это опять же ссылочку я дам в профиль и сейчас я вам предлагаю Вспомнить все <смех> то, что было в 2018 году, выбрать пять значимых ключевых событий и попробовать проанализировать, какой архетип, какая модель поведения была вами использована, что вам помогло, как вы вообще себя вели в этой ситуации, какой результат вы получили, как эта ситуация вас изменила и что за архетип там был, да. Сильная страна, а, какие ресурсы. Ну, то есть, вот поразмышляйте, что там было: пять событий. И когда вы будете составлять а, планы на 2019 год, опирайтесь на свой опыт прождого, подведите итоги прежде всего а, за 2018 год и попробуйте точно так же а, составить пять ключевых событий, которые вам важны чтобы произошли с вами в 2019 году, выработать 5 ключевых стратегий. Что вы будете делать, чтобы достичь своих целей? Ну, например, вы пишете список из 100 целей на 2019 год, любых, да, и группируете их по стратегиям, по архетипам, и начинаете прокачивать именно эти качества, начинаете тренировать эти качества каждый день. И в этом случае... Волшебным образом чудеса случаются, конечно же, хотя в чудесах нет ничего чудесного, кроме закономерностей. В этом случае ваши цели ну, имеют большие шансы, что осуществятся. На этом сегодня все. Это был седьмой заключительный эфир семидневного онлайн-курса «Стратегия», который мы выбираем. Автор курса Евелина Гаевская, это я. И я приглашаю вас подписываться на мои аккаунты и с наступающим вас Новым Годом. Всего хорошего. Пока-пока.